Доброго времени суток, друзья! Вы находитесь на сайте системы «Золотой рудник». В этом небольшом видео вы узнаете, как зарабатывать от 3000 в сутки в автоматическом режиме. Всего несколько простых шагов вас отделяет от первого автоматического заработка по системе. Шаг 1 – регистрируйтесь в сервисе. Шаг 2 – скачивайте специальный бот-скрипт. Шаг третий: запускаете его и начинаете зарабатывать от 3000 рублей в день. Все необходимые материалы и инструкции для вас уже подготовлены. Запустить всю систему вы можете в течение 30 минут и сразу начать получать первые результаты. Кроме этого, вы сможете масштабировать весь процесс заработка и начать зарабатывать в 2-3 раза больше. Система «Золотой рудник» подходит как новичкам, так и опытным пользователям. Не требует сложных технических настроек и сложных схем. Начать зарабатывать можно без вложений. Три простых действия для первого заработка по системе. Пройти простую регистрацию на специальном сервисе. Установить специальный бот-скрипт. Запустить его в работу и получать доход. Теперь давайте посмотрим на результаты, которые принесла система. Посмотрите, какие выплаты поступают в Kiwi кошелек. Запустив систему, такие же результаты будут и у вас. Вам не нужно много времени уделять системе. Всего один раз запустить, а дальше все система сделает автоматически. Хотите запустить автоматический заработок прямо сейчас? Принимайте решение и начинайте зарабатывать.